Игей, подписчики журнала «Немиркин». Большое спасибо за всю ту любовь, которую вы нам дарите. Ваша постоянная поддержка помогла нам сделать психологию и психическое здоровье более доступными для всех. Что же, давайте продолжим. По мере взросления мы вырабатываем свое собственное определение этической и моральной стороны жизни. Об этом свидетельствует шесть стадий нравственного развития Лоуренса Колберга – каждая из которых символизирует, что человек становится морально и осознанно более зрелым. Но когда речь идет о том, чтобы быть верным себе, следовать своим собственным ценностям – это только одна часть уравнения. Значение понятия «оставаться верным себе» у всех разное. Поэтому вот семь признаков того, что вы не являетесь самим собой. И это поможет вам откорректировать свой моральный компас. Номер один. Вы склонны копировать других. Когда мы подражаем другим, у нас обычно есть причина для этого. Возможно, то, что они сделали, дало им новую отличную должность, позволило поступить в учебное заведение или даже помогло найти свою вторую половинку. Мы хотим добиться такого же социального успеха, поэтому бессознательно начинаем следовать по их стопам. Хотя нет ничего плохого в том, чтобы прислушиваться к советам других, попытка откровенно копировать своих друзей и сверстников лишает вас индивидуальности. Во-вторых, вы угождаете людям. Вам трудно сказать «нет» и вы склонны брать на себя больше, чем можете сделать для других людей. Если это похоже на вас, возможно, вы – человек, угождающий людям. Те, кто угождает людям, имеют добрые и щедрые сердца. Но настоящая опасность возникает тогда, когда кто-то пытается воспользоваться вашей добротой. Если вы постоянно ставите других выше себя и при этом пренебрегаете собственным благополучием, возможно, вы не остаетесь верны себе. Номер три. Вы позволяете другим определять себя по тому, как они вас воспринимают. Вы слишком беспокоитесь о том, что думают о вас другие. Следуете ли вы за тем, что делают остальные, потому что боитесь пойти против правил? Позволяете ли вы определять себя по тому, какими вас видят другие? Когда вы следуете за остальными, вы жертвуете своей индивидуальностью. На более глубоком уровне вы можете отказаться от своих собственных мечтаний и желаний, чтобы удовлетворить волю других и податься давлению со стороны тех, кто считает, что вы должны делать. Номер четыре. Вы притягиваете проблемы в свою жизнь. Когда вы отвлекаетесь на ненужные события, вы также уходите от себя. Позволяя хаосу кружиться вокруг вас, вы вынуждены тратить свое время и энергию на тушение всех больших и маленьких пожаров. В результате вы не уделяете себе столько времени и энергии, сколько вам нужно. Когда вы притягиваете драму в свою жизнь, она становится механизмом отвлечения, отвлекающим вас от более насущных дел, которыми вы должны заниматься. Номер пять. Вы перекладываете свою ответственность на кого-то другого. Склонны ли вы позволять другим людям принимать решения за вас? Ищете ли вы одобрения и советов со стороны? Вы хотите, чтобы они сказали вам «ты молодец» и чтобы они указали вам путь, по которому вы должны следовать. Поступая таким образом, вы избегаете необходимости доверять себе, потому что если вы доверяете кому-то другому, вам не нужно нести ответственность за то, что происходит в вашей жизни. Это лишает вас способности принимать самостоятельные решения и доверять собственной точке зрения. Номер 6. Вы откладываете дела. Вы постоянно переносите выполнение мелких задач. Ждете ли вы момента, чтобы сделать большие перемены в карьере, о которых давно подумывали? В основе промедления лежит страх неудачи и попытка избежать ответственности. Невозможно быть собой, если вы этого боитесь. Если вы застряли в нерешительности, опасаясь действовать дальше, возможно, вы ставите под угрозу то, что на самом деле будет для вас лучше. И номер семь. Вы оправдываетесь за свои действия. Оправдываете ли вы решения, которые когда-то считали неоднозначными? Возможно, вы оправдываете свое промедление, угождение людям или даже те случаи, когда вы позволяете другим принимать решения за вас. Вы – приоритет, и решения, которые вы должны принимать – это те, которые обеспечивают вашу безопасность и счастье. Относитесь ли вы к какому-либо из этих знаков? Если да, то что вы планируете делать дальше? Иногда вы можете быть своим худшим критиком и ожидать от себя слишком многого. Поэтому мы хотим напомнить вам, что очень важно заботиться и проявлять любовь к себе. Пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь этим видео, если оно помогло вам, и вы думаете, что оно может быть полезно кому-то еще. Список использованных исследований и ссылок приведен в описании ниже. Не забудьте нажать кнопку подписаться и значок колокольчика уведомлений, чтобы получать новые материалы на канале Немиркин. Супер спасибо за просмотр, увидимся в следующий раз.